Здравствуйте! Мы, мы на канале частной бригады СтройМО Александр Станислав Станислав у нас сегодня работает на Хоботе Серега стесняется Серега вибратор, Стас Хобот И Андрюха Этот Мешпатит Анд, Андрюха правила. Так, ну мы льем плиту Бьем плиту, 20 кубов залили. Сейчас еще один. Пауза. Ждем третий миксер, десятку. Все, пока тут ту по плану. Погода позволяет. Станислав, скажи нам, как первый твой бетон на коботе. Сложно, как? Страшно? Сложно. Глаз нет. летит? Летит все в глаза. всем он что, нибудь заделал Ну как говорится. Ну, нормально, будешь еще заливать? Сейчас профессионал нормально идет поэтому по арматурке считать удобно. Но в целом новичок. Погроб, что говори, это жалуются люди. Я как новичок скажу, поначалу было очень сложно. Ты не представляешь, как мне было страшно вообще в первую заливку. Ну а потом мышцы привыкли, голова. Спина, голову, спина самое главное. Но сейчас все нарастает. расстроим. Покачался, влился. Так, Андрюха равняет. Андрюх сейчас так сравняет, что мне даже стяжку лить не надо будет, да, Андрюк? Так, Санек что-то стеснялся, он что-то стесниться не стал, убежал в будку. Так, ну ладно, чего? Все, до новых встреч.